Всем привет! Сегодня мы наконец-то с вами начинаем разбор третьего этапа РТ, долгожданного этапа. Обычно говорят о том, что третий этап РТ он очень похож на централизованное тестирование. Давайте с вами посмотрим, что же у нас там будет. Начнем мы с вами, как обычно, с части Б. Она мне на самом деле больше нравится, чем рассматривать часть А. Я приняла такое решение, что часть А я буду рассматривать только лишь в Инстаграме на своей страничке. Вы можете туда заходить. Подписываться, я буду очень вам благодарна. Также ставьте лайки, подписывайтесь на меня в YouTube и мы будем вместе с вами решать репетиционное тестирование по химии. Значит, давайте сразу же. Приступим к первому заданию. У нас, в принципе, будет э, таким образом поделены видео, что мы рассмотрим большую часть, э, скажем так, части Б заданий, а вот задачи будут по отдельности, то есть там намного больше нужно времени для того, чтобы их прорешать, а все такие, я бы сказала, простые задания мы сейчас с вами разберем. Также, если вы еще не ходили на третий этап репетиционного тестирования, а также сдаете в этом году централизованное тестирование по химии, ставьте на паузу, просматривайте задания, отвечайте и только после этого переходите уже к разбору. То есть мы будем вместе с вами еще все это прорешивать. Ну что, поехали. Начнем с B1. Установите соответствие между молекулой кислород, содержащего органического соединения, и классом, которым оно принадлежит. То есть вот у нас есть, скажем так, шаростержневые молекулы. Что мы здесь с вами можем увидеть? Во-первых, беленьким то, что изображено, это все атомы водорода. Темненьким чаще всего это углерод, кислород, то есть как-то они должны между собой отличаться значит начнем с вещества а то есть мы понимаем что у нас есть углероды от крайнего Слева будут ходить атомы водорода. Затем я вижу двойную связь. За счет того, что двойная связь с каким-то другим атомом, он не может быть атомом углерода, потому что тогда бы от него отходило бы еще два водорода. Я принимаю решение, что это у меня кислород. Также кислород отходит сюда и соединяется с водородом. То есть у нас не что иное, как уксусная кислота. И это у нас класс соединений карбоновые кислоты. То есть А у нас будет, соответственно, 5. Далее, Б. Мы видим, что у нас... Вот такая система в виде бензольного кольца. У нас расположена а, пи-электронная система внутри, то есть таким образом показано бензольное кольцо. А также от этого бензольного кольца что-то отходит. Еще какой-то другой атом, соответственно, отходить другой атом может быть в виде кислорода, потому что от него далее у нас там будет идти, например, атом водорода. То есть мы понимаем, что это у нас вот такое вещество который относится к классу фенолы, то есть В, соответственно, у нас три. Следующее, мы с вами видим, что опять же В есть атом углерода, вот он от него отходят три атома водорода, а затем что-то и водород. Опять же, мы понимаем, что двухвалентный у нас кислород именно в органических соединениях, то есть в данном случае В это у нас будет метиловый спирт, ну и, соответственно, он одноатом, атом, то есть одна ОН OH группа. V1. И последнее, что у нас с вами есть, мы понимаем, что у нас здесь опять же какие-то атомы углерода с водородами и в конце опять же идет OH. То есть у нас в данном случае этиловый спирт, но он также относится к классу одноатомной спирты, то есть г, соответственно тоже будет один. Таким образом правильный ответ опять b 3 В 1 Г 1 Идемте с вами дальше. Следующее задание у нас в 2 Выберите утверждение, верно характеризующее пальмитиновую кислоту. Ну, во-первых, нужно вспомнить, что это за вещество, да? какова его формула. С15H31COOH. То есть у нас высшая карбоновая кислота, иногда их называют жирные карбоновые кислоты, потому что они могут образовывать жиры или входить в состав жиров. И давайте разбираться, что еще здесь есть. Еще напомню вам следующее, что эта кислота у нас предельная, да, то есть все связи насыщены между атомами углерода, никаких двойных, тройных, чего такого, связи нет. Ну, давайте по порядку. Является гомологом уксусной кислоты? Да, действительно, является гомологом уксусной кислоты, потому что и уксусная, и пальмитиновая кислоты это предельные кислоты, которые отличаются на n количество CH2 групп или гомологических разниц. Далее представляет собой жидкость, вот здесь нету, потому что от C10 кислот, но ну, я так условно зовут, те кислоты, которые имеют 10 атомов углерода, они уже будут представлять собой твердые вещества. И если представить или увидеть где-то живую данная кислота, ну, перекристаллизованная, скажем так, она очень похожа на пластинки, ну чем-то напоминает снег, то есть такое кристаллическое вещество, но никак не жидкость. Третье, не обесвечивает водный раствор перманганата калия. Да, действительно, не обесвечивает, потому что это предельная кислота. То есть здесь обесвечивание пермангана токалия либо бромной воды происходить не будет, то есть качественной реакции на кратных связей нет и быть не может. Следующее, может быть получено при кислотном гидролизе 3 глицерида, который у вас указан справа на картиночке. Не может, потому что у нас здесь по факту C18 кислота, ну C17 вот еще один атом углерода, а у нас C16 кислота, то есть это совершенно другая кислота. А стеариновая кислота, поэтому вот этот вариант нам не подходит. Следующее практически не растворяется в воде, вот это да, эти кислоты, высшие карбоновые кислоты, они растворяются хорошо в органических веществах, то есть в бензоле каком-нибудь, спиртах и так далее, очень хорошо растворяется в углеводородах, такие как например Октан, гиптан, если спирты и октанол, но никак не в воде. В воде она, в принципе, практически нерастворима. Ну и, соответственно, последний у нас является замером алииновой кислоты. Нет, не является, потому что алииновая это в общем С18 кислота, а здесь у нас С16. То есть не подходит. Причем еще алииновая у нас непредельная кислота. Таким образом, для второго нашего задания правильный вариант ответа один. 3 и 5. Следующая цепочка органическая. Найдите сумму молярных масс грамм на моль органических веществ А и Б, полученных в результате следующих превращений, где Х1 неорганический продукт реакции. Давайте с вами прям пропишем все все, -все, -все реакции, которые у нас есть. Изначально бензол у нас реагирует с h на 3 в присутствии серной кислоты, я обозначу просто как кислая среда, то есть по факту у нас идет реакция с образованием нитробензола, то есть и еще побочного продукта воды. При этом у нас сказано, что X1 это неорганический продукт. То есть вот это у меня X1, вот это у меня X2. Ну, давайте по X1 пойдем. Значит, что у нас происходит дальше? Дальше у нас к алкену, этену мы добавляем воду. В принципе, воду можно представить как HOH в кислых условиях. условиях происходит следующее. По месту разрыва связи водород присоединяется к одному атому, OH группа присоединяется к другому атому углерода. У нас в принципе здесь симметричные атому углерода, поэтому без разницы, куда пойдет водород, куда пойдет э, OH группа, если бы они были бы несимметричные, водород шел бы более гидрогенизированному атому углерода, то есть там, где водорода в больше. Значит, вещество вот здесь вот, ну давайте его обзовем, например, как вещество Z, да, это наш спирт. Дальше спирт у нас должен реагировать с HBr. Что же будет происходить? Здесь можно вот таким вот образом выделить. Будет побочный продукт вода, а по месту отрыва у OH H-группы будет присоединяться бром. То есть вот у нас получается брометан. Это наше первое вещество, которое нам необходимо для расчета малярной массы. То есть вещество А. Теперь давайте посмотрим, что же произошло с нашим нитробензолом. Я давайте вот здесь поку запишу. Значит, нитробензол. Вступая в реакцию с, скажем так, железом, в присутствии H-хлор, в избытке H-хлор превращается в не что иное, такое интересное вещество как хлорид фенил, аммония, то есть NH3 плюс хлор-минус. Иногда записываются вот этими зарядами, да, потому что она даже плюс правильнее показать вот на азоте, Иногда без заряда записываю. То есть вот это наше промежуточное вещество, но давайте его обзовем как вещество, ну, не знаю, например, С. Вот это наше вещество С. Далее, что происходит? Ниже запишу. Хлорид фенил аммония. У нас реагирует аргентум аргентом 3 Вам нужно запомнить следующее. Если вы видите аргентом МНО-3, это качественная реакция на хлорид ионы. Значит, у нас будет происходить обменная реакция между хлорид аммонием э, или, скажем так, хлорид-ионами и нитрат-ионами. В результате у вас аргентум хлор выпадает в осадок, то есть все прекрасно, и образуется нитрат фенил-аммония. Вот это наше вещество Б. Теперь осталось нам с вами посчитать, чему же равны малярные массы. Значит, давайте для вещества А посчитаем, бром у нас 80. Значит, Если я не ошиблась, я люблю неправильно считать. Я еще раз пересчитаю. Да, 109 получается. Теперь разбираемся с нашим фенил, нитрат аммония значит у нас 6 атомов углерода, 12 на 6, плюс 5 водородов в составе фенильного иона, плюс 14 азот, 3 водород, 14 еще один азот и 16 на 3, значит у меня получилось 156, я еще раз перепроверю и вам желаю того же, чтобы вы обязательно Перепроверяли то, что вы рассчитываете, хотя бы два раза. Теперь складываем между собой, и у нас получается ответ 265. То есть для B3 265 сумма вот этих малярных масс данных веществ. Далее у нас с вами в 4 Установите соответствие между веществом и типом кристаллической структуры или типом кристаллической решетки, можно так сказать. Ну, давайте попадем, пойдем по порядку. Значит, вещество А метиламин. Метиламин при обычных условиях это газ. А то, что газ при обычных условиях практически всегда у нас имеет молекулярную кристаллическую решетку. Ну и придаток к этому это органическое вещество. В принципе, большинство органических веществ, кроме каких-нибудь солей, они имеют молекулярную кристаллическую решетку. Далее, Б Кремний. Кремний у нас достаточно прочное, очень прочное вещество. Соответственно, он имеет у нас атомную кристаллическую решетку. Никель, являющийся металлом соответственно, будет иметь металлическую кристаллическую решетку, ацетат натрия. Несмотря на то, что это соль органического, органической кислоты, это все равно соль, то есть там возникает ионный тип связи, соответственно, и тип кристаллической решетки тоже будет ионный. Таким образом, такое простое скажем так, задание, ответ будет А3, В2, В4, Г1, В5. Простое газообразное вещество А желто-зеленого цвета с резким запахом реагирует с металлом Б. В. В принципе, уже по физическим свойствам можно предположить, что вещество А это у нас будет хлор. Обычно его так описывают с точки зрения его физических свойств, но мы еще это запомним. Вещество В мы с вами пока что запишем, что это металл. Далее в результате образуется вещество В, я напишу как металл хлор X. мы не знаем валентности, пока что ничего. При этом газ А имеет плотность равную 3,17 грамм на дециметр кубический. Плотность для газов может быть рассчитана как отношение малярной массы к малярному объему. Таким образом, мы с вами можем найти, чему же будет равна молярная масса газа А. То есть 3,17 я там на 22,4 и получаю примерно 71 грамм на моль. То есть я уже представляю, деля на 2, что у нас получается 35,5. То есть действительно вещество А у нас будет хлор. И мы с вами ищем, вот у нас вещество А71, это пятый пункт. Далее, что мы с вами читаем. Химический элемент В в соединении имеет постоянную валентность, равную единице. То есть у нас, соответственно, будет металл хлор. При действии на вещество В, то есть соли, металл хлор массой 2302 грамма с избытком концентрированной серной кислоты выделяется с выходом 81%. Выделяется бесцветный газ Г объемом 5,61 дециметр кубический, который хорошо растворяется в воде. Значит, у нас по факту получается металл 2 со 4 потому что металл имеет валентность 1, а газ, который выделяется у нас, HG, ну или скажем так, H-хлор, да, то есть вот это вот у нас газ. Что мы таким образом с вами можем взять? Можем установить, что же у нас за металл. Причем мы понимаем, что H-хлор достаточно хорошо растворяется в воде. Нужно лишь что сделать? Уравнять. Вот давайте на этом пока остановимся. Значит, что мы делаем? Находим химическое количество H-хлор. Объем делим на малярный объем. 5,61 я делю на 22,4. Получаем при этом целых 250, округляем до целого, о, до третьего знака после запятой. Теперь, как мне посчитать, чему будет равно химическое количество металл-хлора? Соотношение 2 к 1 или 1 к 1. Но 0,250 это 81%, а мне нужно найти 100%. То есть химическое количество металла хлор у меня будет равно 0,250 делить на 0,81%. Получаю при этом 0,307 моль, округляя. Ой, только не 307, 309. Округляю до третьего знака после запятой. Таким образом, я смогу найти малярную массу металлохлора, Это как отношение массы к химическому количеству. 23,02 делю на 0,309. При этом я каждый раз сбиваю калькулятор и набираю все заново. У нас получается 74,5 грамм на моль. Мы с вами прекрасно понимаем, что один атом у нас здесь есть хлора. Давайте определим малярную массу металла. Это 74,5, я отнимаю 35,5. Получаем мы в таком случае 39 грамм на моль. То есть это у нас будет калий. Значит, Металл у нас калий, соль калий, хлор. И Г мы с вами уже остановили, это H-хлор. Вот давайте разбираться, что есть теперь что по малярным массам. А 5, В соответственно у нас 39, В мы с вами установили 74,5, да, и Г у нас 36,5. Теперь все это переносим в буковки буковке. Значит, 39 у нас соответствует циферке 3, В 3. Далее, В 74,5 это 6, Г 36,5 это 2. Таким образом, у нас правильный ответ будет следующий А. 5В3, 3 в 6 г 2 Далее еще одна такая интересная, я бы сказала бы тоже цепочка для осуществления реакции, согласно данной схеме превращений, выберите вещество А, Д из предложенных. Ну, давайте по порядочку записывая все реакции. Значит, все сульфиды, в том числе и сероводород, они способны окисляться. В избытке они дают оксид и СУ2. Да, то есть мы понимаем, что у нас тут цинк-О и СО2. А какое из них вещество А, какое из них вещество Б, пока что непонятно. Но понимаем, что дальше цинк-О у нас как-то с СО2 связан не будет. Соответственно, вещество А это у нас СО2. Далее нам добавляют какое-то вещество с катализатором. Ну, можно уже предположить, что это будет кислород, но мы к этому придем. При этом получается еще какое-то другое вещество, растворяясь в воде, оно еще что-то будет давать. То есть растворяться в воде у нас, в принципе, что может в результате реакции, чтобы образовывались какие-то продукты реакции? Чаще всего это оксиды. Да, нехорошо растворим у нас в воде. Значит, мы предполагаем, что у нас СО2 реагирует с кислородом, давая при этом СО3. То есть, вещество Б это кислород, вещество В с, это СО 3 СО 3 прекрасно растворяется у нас в воде, образуя серную кислоту. То есть вещество Г – это серная кислота. Затем, как нам получить из серной кислоты СО 2 Это реакция ОВР. И ОВР-реакция протекает, например, с малоактивными металлами. Такой малоактивный металл мы можем взять оп, с вами медь. То есть H2SO4 плюс Купром. Получается у нас со 4 СО2 и вода. Ну и давайте уже с вами все это уравняем. Значит, можно уравнивать методом электронного баланса. А, тут даже вообще просто. Вот так. Значит, вещество D это у нас медь. Ну и давайте выбирать, что же у нас здесь есть. А, СО2 это 1. В это О2, это 2. В это у нас СО3. Мы ищем эта циферка 6. Г, серная кислота, 3, и Д, соответственно, медь, это у нас 4. То есть правильный у нас вариант ответа А1, В2, В6, Г3, Д4. Далее установите соотношение между формулой вещества и формулой реактива, с помощью которого можно обнаружить данное вещество. Все электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. И здесь нам понадобится таблица растворимости. Кстати, таблица растворимости и периодическая система, она есть на сайте РИДС. Вы можете посмотреть те, которые будут потом у вас на централизованном тестировании и к ним привыкать. Ну, давайте разбираться. Значит, у нас есть э, стронцы NO3 дважды. Нитраты его достаточно сложно определить, потому что, что можно сказать, большинство нитратов нерастворимы. Значит, мы будем работать со стронцем. Стронций, он, э, в принципе, очень похож на ионы бария. Соответственно, его открывают, можно так сказать, при помощи сульфат-ионов. То есть стронцы вместе... Сульфат ионами даст осадок белого цвета. То есть, соответственно, А у нас 2. Далее, Б. Калий-HCO3. Определить мы здесь можем карбонат ион при помощи какой-либо кислоты. Потому что если мы с вами карбонату иону добавим, например, ХЁ, что у нас образуется? Калий-Ё, СО2, H2. То есть мы с вами понимаем, что здесь у нас будут выделяться пузырьки газа, то есть b 5 Далее, литий-2СО4. Литий у нас в большинстве растворим, а вот СО4, он у нас открывается при помощи иона в баре. То есть В будет, соответственно, один. баре СО4 осадок белого цвета. И Г, последний у нас NH4 хлор. Два варианта. Хлорид ионы определяют чаще всего при помощи ионов серебра, но у нас здесь нету в правом столбике, а есть NH4 хлор. Что может происходить? Мы с вами можем определить NH4 хлор, переведя его в гидрат аммиака, то есть добавив какую-то... Щелочь, в таком случае у нас образуется NH3, газ, специфический запах, вода, калий, хлор. Таким образом, вот у нас третье, Г будет 3. То есть правильный вариант ответа А2, В5, В1, Г3. Далее. В8 выберите верные утверждения. Здесь речь пойдет о различного вида удобрения. В последнее время очень часто их встречается, все их боятся. Нужно учить формулы удобрений. То есть ну, такая специфическая тема. Массовая доля азота в натриевой селитре больше, чем в аммиачной селитре. Ну, Во-первых, придется вспоминать, что такое натриевая селитра натрия внутри и аммиачная NH4Н3. Можно, в принципе, это прям посчитать, но мы уже, в принципе, видим, что, что у нас с вами азот во второй, во второй формуле больше, но мы с вами рассчитаем. Значит, 14 делить, малярная масса у нас 62 плюс 23, 85. То есть массовая доля азота в первом у нас 0,165, то есть 16,5%. Здесь у нас массовая доля 14 на 2 и разделить... На 80, 24, 28 делить на 80 у нас получается 0,35. То есть нет, этот ответ у нас неверный, потому что массовая доля в аммиачной селитре азота больше, чем в натриевой Дальше, амофас является комплексным удобрением. Амофас это сам по себе, сама по себе смесь смесь гидрофосфата и дегидрофосфата. Аммония, при этом нельзя записывать, что соотношение их один к одному. Я специально посерединке здесь пишу И, да, потому что мы не знаем, в каком соотношении могут находиться эти вещества. Но в любом случае это комплексное удобрение. Почему? Потому что таким образом восполняет и недостаток азота, и недостаток фосфора. То есть это азотно-фосфорное удобрение. Действительно, амовос это комплексное удобрение. Далее, питательная ценность прецепитата определяется массовой долей в нем P2O5. И здесь нужно вспоминать, что такое прецепитат. Прецепитат – это гидрофосфат кальция, иногда пишут на две молекулы воды. И действительно, большинство фосфорных удобрений и их питательную ценность определяют при помощи содержания оксида фосфора. То есть, да, третье правило. Методом Получение двойного суперфосфата является поглощение аммиака э, фосфорной кислотой. Нет, двойной суперфосфат и простой суперфосфат, они связаны с как раз таки солями кальция, э, фосфатами кальция. Или гидро, или дегидрофосфат, все зависит от того, что у нас там будет. Так вот, двойной суперфосфат это фосфат. Кальция, кальция H2O4 дважды и никакой аммиак здесь не участвует, то есть четвертое нас не интересует. Далее, пятое, мочевина относится к азотным удобрениям. Да, мочевина у нас имеет формулу или карбамид, а CO NH2 дважды, то есть здесь именно нам необходимо определять содержание азота. В данном веществе. Правильно. И шестое. Основной компонент фосфоритной муки кальций HPO4. Нет, фосфоритная мука это должна быть кальций 3PO4. Фосфат кальция. То есть этот шестой вариант нам э, не интересен. Таким образом, правильный вариант ответа 2, 3 и 5. И B9 сегодня мы с вами разберем Это классическое задание на смещение равновесия. Очень часто, сейчас в последнее время, немного его усложняют посмотрите, сколько в правой части различных пунктов может быть. То есть нам нужно обязательно э, понимать, что здесь будет происходить, и просто так угадать ну, сложно, можно так сказать. Значит, что у нас спрашивают? Установите, соответственно, между уравнением химической реакции и направлением смещения равновесия, а также изменением скорости реакции при повышении температуры. Что вы 100% можете сказать? Скорость реакции увеличивается в любом случае при повышении температуры, как правило. Соответственно, там, где изменение скорости уменьшается, нас вообще не интересует. То есть, вот эти варианты у нас 100% не будут попадаться. Неважно, экзо- либо эндотермическая реакция. Мы здесь должны вспомнить правила Вангофа при увеличении... Температура на каждые 10 градусов, скорость химической реакции возрастает 2-4 раза. Никаких экзо- либо эндотермических реакций мы там не говорим. Значит, Теперь разбираемся со смещением равновесия. Если мы увеличиваем температуру, что стремится сделать система? Система всегда стремится ее понизить. Значит, если мы увеличиваем, скорость, ой, увеличиваем температуру, а сама по себе прямая реакция у нас экзотермическая, то она будет смещаться в сторону, Обратно, то есть в сторону образования исходных веществ. И вы себе можете записать. То есть при увеличении температуры экзотермической реакции смещение равновесия происходит влево, то есть в сторону образования исходных веществ. И если мы повышаем температуру, а прямая реакция у нас эндотермическая, то есть она понижает температуру, то... В таком случае будет смещаться направление вправо. И здесь нам всего лишь нужно посмотреть знаки. И давайте с вами определимся. Я вот так распишу. То есть совместно у нас будет А и В и Б и Г, одинаковые цифры справа. Значит, если мы с вами плюс Q, да, мы с вами написали, что смещается влево. Влево нам помогает циферка 4, то есть и и у В у нас будет цифра 4. Теперь вправо смещается, если у нас эндотермическая реакция. Это B и Г смещается вправо, значит циферка 3. Таким образом у нас А4, b 3 В4, Г3. Не смещается, тут никак тоже не подходит, потому что у нас в любом случае будет как-то влиять температура на смещение равновесия экзо- или реакции. То есть не сместиться тоже не может быть. Дальше у нас уже с вами пойдут задачи. Задачи будем уже смотреть в следующем видео. Я думаю, что сегодняшний разбор вам был полезен. Не забывайте о том, что необходимо обязательно просматривать, прорешивать, ходить на третий, этап репетиционного тестирования. Он приближен по эмоциям, можно даже так сказать, он приближен по атмосфере, по заданиям чаще всего. Не могу сказать, что постоянно, каждый год, но нет, чаще всего к централизованному тестированию. Поэтому, если вы не ходили, обязательно сходите, прорешайте, посмотрите, как заполняется бланк ответов. Это очень-очень важно, потому что проверяют это компьютеры в большей степени. И если что-то заполните не так, будет, наверное, обидно, решив правильно, но запомнил, запомнив не так, заполнив не так, как-то бланк. Желаю вам удачи, ну и подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите следующее видео, они выйдут совсем-совсем скоро.